Так, маточное поглубье червя. Смотрим, червячок наш весь полностью крупный. Красавчик. Так, вот 5500 червя. Это по весу получается у нас 3 килограмма. Юр, давай сюда аккуратно, потихоньку прилажай. Вот так вот бери, да? Не, давай вот так руками. Да. Смотрим внимательно. Подожди, подожди, подожди, подожди. 5500 червя. Это у нас идет череп на рыбалочку. Смотрим. Какой красавчик. Червячок, красавец у нас. Ну вот так, подними и подними вверх. Покажи. Сейчас я сниму. Что... А, Красотища. Ой, ложи, ну, наша, вот, как... Красотища. Красотища. Угу. Смотрим, ребята, чтобы вы понимали, вот такие вот отправляем на магазины для рыбалок. Можете заказывать. Как видите, червь красавец крупный. Вот видим, можем, вот, можем. Вот, вот. Вот, вот. вот, смотрите, ребята, красавчик Шер. Вот, вот. Работаем честно, так как репутация дороже нам всего. Смотрите, красотище, красотище. И, рыба, так, и давай сюда сейчас земельку сверху закрываем полностью субстрактом корм для червя. И полностью потом засыпаем соломы для воздушной подушки для транспортировки, для транспортировки червя. Всем спасибо за внимание. Заказывайте червя, не стесняйтесь.